Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с каталогом обоев от голландского производителя BN. Коллекция виниловых обоев на флизелиновой основе Raw Matters. Ни для кого не секрет, что дизайнеры применяют продукцию какого-либо определенного бренда в силу тех или иных ее преимуществ. Обои бренда BN International пользуются популярностью и спросом многих известных дизайнеров. Это напрямую связано с очевидным достоинством продукции бренда. С учетом того, что стоимость изделий невелика, при таком высоком качестве изделий и широкому разнообразию модельного ряда, обои уверенно заняли позицию на рынке отделочных материалов и завоевали внимание со стороны потребителей. Поэтому сейчас бренд BN расценивается многими дизайнерами и покупателями как незаменимые обои для создания современного дизайна интерьера в любом помещении. На украинском рынке обои BN уже успели зарекомендовать себя и обрести множество поклонников в лицо опытных и известных дизайнеров. Коллекция обоев From Matters – это идеальная гармония природных материалов на ваших стенах. Она включает в себя необычную палитру – Винтажный дамаск, ковка, состаренная древесина, грубая ткань, мраморная плитка и приглушенные сложные цвета, которые помогут создать в комнате по-настоящему изысканный интерьер. Приглушенные сложные цвета беж от бледно-песочного и до темно-шоколадного, черно-серый, бетонный серый металлик создадут в вашей комнате откровенный, страстный и характерный интерьер со своим особенным нравом. Обои с таким набором полотен идеально впишутся в современный интерьер в стиле лофт или минимализм в любую вашу комнату. Длина рулона составляет 10 метров погонных, ширина рулона 53 сантиметра. Такой универсальный размер позволит вам грамотно спроектировать и спланировать покупку обоев для всей комнаты. Поклейка обоев происходит нанесением клея на стену. Демонтаж выполняется увлажнением обоев и без какого-либо остатка. Они имеют хорошую светостойкость и хорошую износостойки, поэтому допускают чистку щеткой. При должной эксплуатации и уходе обои прослужит вам не один год. Украсить стены вашего дома изделиями коллекции Row Matters очень просто. Достаточно заказать их в нашем интернет-магазине. Также вы можете ознакомиться с другими коллекциями виниловых обоев бренда P&P. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.